Воспитала одна, так как папа умер, когда сыну было 8 месяцев. Всегда рассказывала о семейных ценностях, об отношении к детям и женщинам. Но почему-то сын говорит, что не женится, никогда и детей не будет у него. Он себя запрограммировал или может поменять мнение, переживаю за него, что не будет семьи. Сейчас то, что у вас происходит в семье, называется... Перекладывание с больного на здоровое дело в том что скорее всего это ваше желание чтобы у вас была семья и вы хотите реализовать это через его через вашего сына как бы провести такую аутсорсинг и в целом вы, с одной стороны, правы, и с другой стороны, неправы. Во-первых, в чем же вы не правы? Конечно, в чем вы правы? Право в том, что действительно ребенку семья нужна. Но нужно ли об этом говорить ребенку, которому 19 лет? И тут еще почему? Потому что в 19 лет нужно.